Доброго времени, дорогие друзья и гости мои, моего канала YouTube. С вами Екатерина Клопенко. Я являюсь успешным MLM-предпринимателем, а также одним из основателей проекта «Бизнес Биосим». Сегодня я вам расскажу, как записывать видео с экрана своего компьютера или ноутбука. Это очень большая проблема, потому что очень много программ различных, но в большинстве случаев они платные либо взломанные. Я вам предлагаю сделать, скачать себе программку, которая абсолютно бесплатна. Там есть платная дополнительная версия, соответственно, будет дополнительные фишечки всякие. Но вот то, что есть, на самом деле, как бы мне хватает. Давайте я вам покажу, что это за программка. Заходим на сайт данный. Я вам оставлю адрес данного сайта под этим видео. И видим, да, вот здесь как раз э, находятся те программки, которые, в общем-то, собраны все вместе. И даже есть э, вот эта вот моя любимая программка Light Shot. это для скриншота, я ей пользуюсь, э, очень классная, замечательная, кстати. Я сегодня опробовала вот эту программу BB Flashback Express. Давайте посмотрим, что это за программа. Программка для Windows 1087 Vista XP. Есть русский язык, что очень удобно импортирует ваше видео в AVI или Flash. То есть изначально видео будет записано в другом формате, но ничего страшного. Я вам покажу, как перевести а, формат для того, чтобы потом установить его а, в, на ваш канал YouTube. Внимательно вот здесь все прочитываете, все, что тут написано. Смысл заключается в следующем. Обращаю ваше внимание. Вначале вы нажимаете вот здесь. У меня уже все скачано, я вам просто покажу, да? Нажимаете скачать BB Flash Back Express. Пойдет скачивание. А скачается файл. Либо вот у меня появляется, давайте я вам сейчас покажу. Вот пошла загрузка. И вот здесь, вот внизу, чуть ниже, у меня скачанные файлы открываются. Вот он, скачанный файл. У некоторых вот здесь вот скачанные файлы открываются. То есть где-то вот здесь вот есть кнопочка, да, загрузка. Вы ее нажимаете, вот этот скачанный файл, открываете его и производите установку. На самом-самом последнем этапе вашей установки у вас выскочит вот такая вот табличка. Она будет требовать код. Что нужно сделать, чтобы получить код? Нужно зарегистрироваться. Каким образом? Здесь написано, вернее, не код, а ключ. Бесплатный ключ можно получить здесь. Вы нажимаете на кнопочку «Здесь», и вас просят ввести ваш электронный адрес, на который и придет данный ключ. Вы вводите свой электронный адрес, и вам приходит вот такое письмо. Сейчас я вам покажу. Вот таким вот образом приходит вам письмо. Итак, вот вы видите ключ, то есть вы его копируете вставляете вот в это поле, нажимаете продолжить и в общем-то все у вас запускается. Сейчас я вам покажу, как он будет выглядеть. Вот такие два как бы две программки, да, получаются. Вот с красным кружочком идет для записи программка, а вот с таким вот зелененьким треугольником для обработки. Давайте попробуем буквально две секунды что-нибудь снять. И я вам потом покажу, что делать дальше. То есть мы запускаем программу для записи. Вот видите, она лицензия оформлена на а, а, мой электронный адрес. И все. Здесь можете посмотреть обучающее видео, открыть запись, посмотреть обзор, да, какие у вас тут записи, открыть файл справки, центр поддержки и так далее. То есть нажимаем запись экрана. Вот здесь нужно выбрать область, либо во весь экран, либо область, либо окно. Давайте поставим область, я вам покажу, как ее выбрать. Дальше включены микрофоны, динамику, то есть две дорожки да, записываются. Ну, в общем, тут ничего такого сложного нет. Вот здесь, вот, видите, микрофончик играет, то есть микрофон у меня в порядке. Все, нажимаем на запись, и он вам предлагает выбрать область. То есть вот, вот этим, вот, видите, я навожу, например. Да, вниз и как бы сдвигаю до да, область вот таким образом вот видите например вот она видите зафиксировалась вот в этом месте да давайте еще я могу передвинуть ее могу ее расширить так заново да вот она выделяется область ну вот давайте вот таким вот образом то есть либо здесь можно вообще ширину поставить да высоту вверх вправо лево и так далее все, вот допустим, вы выбрали область и нажимаете кнопочку Записать. Все, идет инициализация. Тут вам даже помощь есть, да? Все, запись пошла. Вот обратите внимание, внизу э, идет минуточки, 0,4, 5 секунд, 6 секунд. Вот эта кнопочка стоп. Вот эта вот кнопочка можно нажать приостановить запись. Ну, в общем, будем считать, что мы записали 14-15 секунд. Все, поставили на стоп. Теперь давайте посмотрим. Можно обзор посмотреть, как у нас записалась, да? Можно сохранить. Давайте мы сейчас сразу сохраним ее, запись. И я вам покажу. То есть посмотрите, в каком формате. FBR формат. Вот в этом формате она у нас и записывается. Запишем на рабочий стол напишем тест тест сохранить Итак, ребят посмотрите у нас вот она вот эта запись но в таком формате вот эта запись у нас с вами не скачается на канал youtube теперь давайте откроем вот это вот зелененькой стрелочкой программочку Сейчас она открывается у нас с вами. Вот таким вот образом. Смотрите, как импортировать, так, сделать другого формата, да. Смотрите, файл открываем, дальше открыть, выбираем наш тест, он у нас загружается, вот он загруз, загрузился, да. Вот вы можете даже посмотреть, то есть нажать на кнопочку, и у вас тут вот пойдет Пожалуйста. запись. Вот она, запись идет с моим голосом, накладывается на это видео. Теперь смотрите, что мы делаем. Экспорт в другие форматы видео. Так, а, вот, вот здесь, вот ниже. Экспорт, да, нажимаем. И он нам предлагает вот в этот формат э, загрузить, то есть экспортировать наше видео. Вот этот формат прекрасно загружает э, на канал YouTube. Мы можем на, нажать э, ОК. То есть весь видеоклип или какой-то э, выбранный кадр. Нет, нас все устраивает, поэтому мы нажимаем кнопочку Экспорт. И э, точно так же давайте э, тест в формате ВМВ сохраним. Так. Э, посмотреть его. Так, нет, пока не надо. Теперь мы с вами... Посмотрим, да? Давайте, вот видите, формат какой. Вот этот формат уже прекрасно будет загружаться э, на канал YouTube. Давайте я запущу и посмотрим, что у нас с вами получилось. Запись пошла. Вот обратите внимание, внизу э, идут минуточки. но 4, 5 секунд, 6 секунд. Вот эта кнопочка «Стоп». Вот эта вот кнопочка можно нажать «Приостановить запись». Ну, в общем, будем считать, что мы записали 14-15 секунд. Ну, вот вы видите, что прекрасно записался, эм, наше видео записалось. Э, мы его перевели в другой формат, который можно установить на канал YouTube, скачать на канал YouTube. И, э, ради бога, пользуйтесь. Мне кажется, очень даже простая и интересная программа. Что ж, если мое видео для вас было полезным, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал YouTube. Ну и э, жду вас в своей команде на новых встреч. С вами была Екатерина Клопенко.